Большие выигрыши! Один Быстрые выплаты! Один Надежный букмекер. Один эксперт. Один эксперт. компания. I will down upon thee with great and anger. Всех приветствую на своем канале. С вами как всегда Тимур Лайв И сегодня у нас будет P.T. Кто знает, это Клон, то есть даже не клон, это демка игры p.t. Его создали на компьютер. Ну, и я ее сейчас буду снимать. Пока игрушка, как сказать, ничем не цепляет, но она, как говорили, она самая страшная. То, что она очень пугливая, но я в это не верю. Так, смотрим. Такое чувство, когда... Такое чувство, как будто не лампа шатается, а как будто кошка такая. Мяу. Мяу. Ладно. Пойдемте дальше, посмотрим, что на двери написано. Watch out. Э, типа, берегись. The in the door. It's a several reality. Типа за этой дверью какая-то альтернативная реальность. Ну, короче, фигня какая-то. Так. Мы под. Что такое? Что ломится? Это не, я ломлюсь. Нет, я могу так стучаться, но мне когда бы это не впало. Так, еще у нас ничего. Какие-то люди, ну это, короче, с оригинальной игры. Там кто-то ноет, но мне это не нравится. Вот за эту дверью прям дико кто-то ноет. Так. Какие-то банки разбросаны. Такое чувство, как будто была вечеринка вечеринка. А там темно. Там темно. Чем делать? <свес> Блять. Так. Я, я че-то очканул свет так врубился. Я. Ой, я больной человек знаю на голову. Ну все равно дверь нельзя открыть. Опа, она. Горит свет. Так. Какая-то семья, какое-то радио. Что здесь вообще происходит в этой игре? Так. Ааа, не нравится мне свет. Не нравится. Так, Игрушка, если что, весит э, чем-то 500 мегаба... мегабайт. Мегабайт. Оп О-по-о-по-по-по-по-по-по! -оп -оп -оп. Постоянно, постоянно. Там какая-то двухметровая дама стоит. Шотландка, наверное, что ли а, Знаете, я не хочу туда идти. Не хочу туда идти. А, ну, хотя для меня это, знаете, типичная поза для фотографирования, что-то напоминает. Ну, типа так, да. А, я не хочу туда идти. У меня выбора нету. Она исчезла. Она исчезла. Чё? и чё будет? <свист> Классно бля ть бля Сука тупая, а? Что ж, мы посмотрели эту игрушку, поиграли, ну и мне игрушка понравилась. Так что всем, если кто хочет таких же игрушек, так, так что ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, ну и, короче, ставьте на колок, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на моё видео. Что ж, с вами, кстати, был TimurLife, всем удачи, пока-пока. Go tell Aunt Rhodie. Go tell Aunt Rhodie